Я думаю, для каждого из вас, наверное, интересна такая тема, как экология. Но в каком смысле? В каком формате? Экология в формате тех вещей, тех э, атрибутов, которые нас окружают. Так вот, очень много сейчас раскручиваются такие маркетологами, исключительно маркетологами раскручиваются такие темы, как экологический транспорт, э, экологическая еда. Эко. Мы везде можем, если обратим внимание, мы можем увидеть вот, накрывающую нас волну стремления э, очистить мир, стремление сделать его лучше. И, как я считаю, как я уверен, многие люди недопонимают все-таки того, что на самом деле происходит и каким образом корпорации через это красивое слово продолжают губить планету, но при этом прикрывают это все очень красивой ширмой, очень красивым фантиком. То есть заворачивают, не пойми что, в очень яркую обертку. И многие люди на это ведутся. Ну, возьмем, к примеру, экологичный транспорт. Экологический, чистый транспорт. Да? Как нам утверждают электроавтомобили, к примеру. Да, автомобиль э, не имеет какого-то выброса вредного. То есть там нет тяжелых металлов нет углекислого газа нет прочих каких-то э, остаточных веществ в процессе сгорания топлива да то есть это двигатели внутреннего сгорания двс но э, давайте немножечко глубже заглянем во всю эту схему и посмотрим что необходимо для того чтобы произвести данный автомобиль то есть, вот это экологическое нечто. Ну, во-первых, это полимеры, это пластик, это металл, это резина, это, это элементы питания, это двигатели. Опять же, это не ДВС, но это электродвигатели. То есть, чтобы произвести все это и в итоге получить автомобиль, электроавтомобиль, который мы считаем чистым, Необходимо достаточно вредное производство. И это лишь одна сторона, скажем так, лицевая данной проблемы и данной темной стороны. Почему? Потому что вы забываете о том, что нужно в последующем будет еще и утилизировать этот экологически чистый транспорт. И чтобы утилизировать те же литий батареи, необходимо совершенно отдельное производство. И это крайне вредные конструкции, что ли, крайне вредный агрегат, который не так-то просто будет переработать и ну, их невозможно просто закопать. Да, я согласен, двигатели внутреннего сгорания имеют много минусов, они также вредны и в производстве, в том числе и в утилизации. Но говорить о том, что электроавтомобили это экологически чистый вид транспорта, это чушь, это ложь, это подмена понятий. Если говорить о том же велосипеде, то его также производят не из, не из воздуха, что ли. Это металл, это резина, это какие-то смазочные материалы и прочее, прочее. То есть даже велосипед, который кажется нам экологическим транспортом, абсолютно, казалось бы, куда уж проще. Даже его, чтобы произвести, необходимо добыть руду, переработать металл, формы, покраска и прочее, прочее, прочее. Извините за такие вставки, но все-таки, я думаю, вы должны понимать. Если на самом деле предполагать, какой бы транспорт мог являться экологичным, я думаю, это все-таки лошадь. То есть лошадь, она как-то попроще производится и она проще утилизируется. Немного странноватый пример, немного Немного необычное сравнение, но все же лошадь, если вы хотите беречь природу, если вы хотите быть настоящими, не фальшивыми сторонниками защиты этого мира, сохранения экологии, то вам, пожалуй, действительно стоит пересесть на лошадей. И тогда вы с гордостью будете утверждать и будете правы, скорее всего, что это экологически чистый транспорт. То же самое и касательно многого другого. Меня иной раз удивляет лицемерие тех людей, которые не кушают мясо из-за того, что вот им жалко животных. Да? Из-за того, что они хотят сохранить этот мир. Они хотят таким образом оставить что-то после себя своим потомкам. Но вы ведь носите одежду. да, и Хорошо, предположим, вы не используете натуральную кожу там, в своих каких-то нарядах. Но вы должны понимать, что для того, чтобы произвести из синтетических материалов какую-то одежду, необходимо загубить огромный кусок природы. Чтобы под этим я не подразумевал. Очень хороший пример можно найти в хлопке, из которого производят очень много видов одежды. Это нижнее белье, верхнее белье, джинсы крайне распространенные, постельное белье и многое-многое-многое другое. Хлопок в нашей жизни используется повсеместно. Но будьте добры, откройте ваш любимый Google и посмотрите, сколько литров воды, сколько кубов воды за сезон необходимо потратить на на то чтобы предположим там килограмм хлопка получить я уже не говорю про тонну хлопка и сколько из этого получится ткани и вы увидите сколько сколько дорого на самом деле в природе обходится производство одной пары джинсов это на самом деле весьма показательный пример почему потому что все что мы используем вокруг себя будь то одежда еда Мебель и многое другое, все, что нас окружает, требует полива, требует условий для выращивания, требует огромные сроки. Ну, что-то, конечно, растет за сезон, но что-то растет годами, десятилетиями. Потом это нужно переработать, и для этого тоже нужны какие-то инструменты, станки, производства, И эти производства далеко не всегда экологически чистые. Я вам скажу, они имеют выбросы, они имеют химическую составляющую при переработке, при покраске. Ну, блин, это такие длинные сложные процессы, на которые если вы хотите быть честным хотя бы по отношению к себе, ну и уж тем более к окружающим, то вам стоит обратить на это внимание. Почему? Потому что так хотя бы вы будете честны. Опять же, по отношению к самим себе. Ну а иначе, вы просто лицемеры, лживые лицемеры, которые ничуть не меньше губят природу, губят этот мир, но при этом пытаются прикрываться какими-то красивыми словами и продолжать плодить чушь. В этом вся суть. Поэтому, если вы считаете, что вы такой правильный человек, вы заблуждаетесь. И надеюсь, мне удалось обратить ваше внимание на вот эти вот моменты, на эти этапы, которые исключительно негативно влияют. Будьте честны, хотя бы по отношению к себе. Не занимайтесь ерундой. Поймите, что то, что происходит вокруг нас, вот эти все движения и многое другое, это, к сожалению, лишь коммерческие проекты. Коммерческие проекты по выманиванию из общества денег, по направлению, по лоббированию каких-то своих законов, проектов. Это все политика. А политика это бабки, от коммерция. И в принципе, наверное, все, что происходит вокруг нас, войны, болезни, революции. В большинстве своем. Потому что ну, я видел, конечно, положительные примеры, сейчас не буду о них говорить, но они исключительно единичны. И я как раз на днях затрагивал эту тему в беседе с одним своим зрителем. Это все коммерческие проекты. Это передел собственности. Мы думаем, мы движимы какими-то лозунгами, мы идем к какой-то цели, мы считаем, что вот мы создадим новый мир, создадим новое общество. Да, процент вероятности есть, но вполне вероятно, что людьми управляют на много уровней, ниже или выше. Людьми управляют те, кто преследует какие-то глобальные цели, глобальные какие-то планы. И мы лишь расходный материал, лишь управляемые марионетки. Поэтому я не удивляюсь в итоге, если в большинстве своем, к сожалению, в будущем, после каких-то сильных изменений, все возвращается на круги своя. И на гребне волны к власти приходят такие же ублюдки, как были до этого. И все остается как прежде, лишь немножко меняя свою составляющую. Даже не составляющую, скорее всего. А обертку поэтому лозунги одни и те же всегда самое главное они понимают что человеку нужно что нужно обществу. А, толпа всегда кричала хлеба и зрелище и они дают это в огромном количестве люди ведомы будьте немножко умнее хоть немножко хоть чуть-чуть хоть капель предусмотрительнее анализируйте то что происходит вокруг вас берегите себя всего доброго